не может выходить из дома вы просто в указанную двухчасовку садитесь спиной к северо-западу спиной к северо-западу и успокаивайте ум да то есть отключаетесь от мира и просите у вселенной да, у цены помочь вам решить вот эти задачи конечно вы не будете там два часа сидеть в этом углу да то есть спиной к северо-западу лучше использовать именно северо-западный сектор вашего дома то есть именно садитесь в северо-западный сектор вашего дома и э, спиной поворачивайтесь именно к северо-западу да? и э, опять же как такой ну, медитативное состояние входите, да то есть успокаивайте ум и э, просите Цимен, чтобы он э, Помог вам решить вот эти задачи. То есть это, ну, сколько у вас там на эту просьбу идет, но ну, может быть на три минуты вас хватит, да? И, собственно, вот активизацию вы сделали. Свечу можно? Нет, свечу мы здесь не жжем. На северо-западе вы имеете в виду, да? То есть здесь мы свечу не жжем. А если не в браке и он не стоит и не стоит идти на улицу даже если вы не в браке, у нас есть какие-то вот женщина родит ребенка, например, да, то есть вы, если у вас такой задачи не стоит, то ребенком нам нашим может быть какие-то наши проекты, какие-то наши цели, какие-то наши идеи, планы, да, то это тоже наш ребенок, который мы вынашиваем, которые мы реализуем, действуем, да, и вот это тоже наши, ну, то есть тоже об этом мы можем попросить, вот, то есть никаких активизаторов мы в этом секторе не ставим сразу говорю, да, поэтому мы просто садим со спиной и просим цементские боги. Здесь как раз, если вы не замужем или у вас вот, например, какие-то сложные отношения в семье, вы можете попросить, опять же, видите, счастливый брак, да, вы можете попросить об отношениях, о браке, да? тоже, то же самое, вот у нас есть там как раз будет Духлюхе, который... Ну, будет, будет ну, помогает в этих вопросах, да? то есть, может быть, у вас с родственниками какими-то сложные отношения, с детьми, может быть, там да, сложные отношения. То есть, все э, задачи, которые мы хотим в плане отношений реализовать, да, то есть мы можем об этом попросить. Вот как раз дух соединений, прям так и говорить: дух соединений, помоги мне решить вот эту задачу. Да, я хочу вот то-то, то-то, то-то.